Добрый день, друзья! Вы помните, несколько лет назад в моем видео был вот этот ансидий. Прекрасно цвел и... Я с удовольствием показывала первое домашнее цветение купленной орхидеи. Сегодня я хочу показать, что у меня случилось с этим анцидиумом и какой сейчас результат. Более года я не показывала этот анцидиум на своем канале. Что же с ним случилось? Как вы знаете, у орхидеи анцидиум бульбочки растут ступенечками. Видите, это глубоко. Это вот выше. И получается так, что крайние бульбы поднимаются выше уровня грунта и корни не достигают грунта, и не питаются им. Если даже мох вот, подсыпать кору, все равно верхние бульбы не питаются. Естественно, каждая последующая бульба вырастает все меньше и меньше и цветение такого ансидиума все хуже и хуже потом может прекратиться вовсе вот увидев плохое цветение своей орхидеи я решила в прошлом году рассадить, вот ровно год назад решила рассадить эту орхидею разделила ее на три части выращивала эти три части вот вы их видите все и чего же я добилась во-первых, бульбы Начали более активный рост, более крупные получились. Естественно, стали выше. Видите, какие, какой лес, какой высоты стали листья на анцидиумах. Довольно-таки высокие. И в этом году анцидиум меня порадовал. Видите, такой хорошей стрелочкой. Здесь даже будут веточки. Будет прекрасный, растит прекрасный цветонос каждая бульбочка естественно имеет свои корешки корневая прекрасная стала даже выглядывают вот. бульбы даже выглядывают из горшка вот такое почти в каждом горшке естественно у меня получилось три хорошо развивающихся растения которые уже готовы к самостоятельному цветению вот на этом акцентеуме и на соседнем уже появляются цветоносы вот и все на всех дня. До свидания. До новых встреч.